Меня зовут Михаил Сергеевич Троицкий. Я и есть тот самый грядущий русский православный царь, о котором говорится сейчас в интернете очень-очень много. Я не раз утверждал это в предыдущих моих роликах. Я не раз доказывал это какими-то отметинами на теле и прочие мои действия, поступки, дела и слова. Утверждали об этом. Пожалуйста, не обманывайтесь моим внешним видом. То, что я отпустил в себе бороду и как-то внешне похожу на этого человека, еще не заставляет меня самого считать, что я этим человеком по факту и являюсь. Есть Другие причины, по которым я призываю обратить внимание на мою личность. Совершенно другие причины. Вот как раз одна из таковых причин, это то, что мне совершенно не безразлично то, что сейчас происходит в нашем государстве. Очень трудно сейчас с закрытыми глазами или сквозь пальцы смотреть и наблюдать за тем, что происходит с моей страной. Я не могу смотреть на то, как страдают достойные люди, на то, как мучается моя семья, семьи моих знакомых и близких. И также всеми моих подписчиков, которые уже есть. Я хочу обратиться к каждому, каждому, кто меня сейчас слышит и смотрит и видит, чтобы вы немного задумались, задумались над происходящим вокруг вас в этом мире. Не Крайне хочется, чтобы вы открыли глаза, открыли свои глаза и отставили предвзятое мышление, оставили предвзятое мнение, основанное на каких-то стереотипах и ложном представлении о том, что, точнее, кем может являться тот человек, который поднимет сырну с колен. Я утверждаю, что это не только я, что это не только грядущий русский православный царь. Ответственность за восстановление порядка в государстве лежит на каждом из вас. На каждом человеке, кто, не только кто меня слышит, а на каждом человеке. Восстановление державы зависит от каждого. От всех. Я не хочу, чтобы вы думали, что я просто пиарюсь, или просто хочу достичь какой-то славы, либо известности. Это не является, не является каким-то приоритетом для меня, не является какой-то конечной целью, либо начальной целью. Я хочу, чтобы каждый из вас, каждый, понимал ту ответственность, которая на нем лежит. Потому что если мы не будем действовать сегодня, если мы не будем действовать сейчас же, если мы не проснемся от того сна, в котором спим, то наше государство, наши в частности и семьи, и родные, и друзья, и близкие, очень сильно пострадают, вплоть до физического вымирания. Я каждого из вас призываю не осуждать и не судить слишком критически. Не судить критически своих близких, своих родных. Не знаю как, как еще, не знаю, как еще к народу обратиться, для того, чтобы, для того, чтобы люди одумались, для того, чтобы что-то до них дошло, что-то до вас дошло. Я хочу, чтобы мой народ не осуждал людей, которые... Являются гораздо выше в интеллектуальном уровне своего развития, чем большинство. А прислушался к таким людям, чтобы к таким людям прислушивались, не считая их какими-то психами, больными, психопатами, неуравновешенными и либо клинически нездоровыми людьми. Независимо от мимики их лиц. Которые уже, которые уже выступают в интернете. Независимо от интонации тех слов, которые они произносят. И независимо от, допустим, дефектов речи, которые слышны. Потому что уж поверьте, выступать на камеру это не так-то просто. Когда, тебя, когда ты выставляешь себя на всеобщее обозрение. Когда ты осознанно делаешь это, заведомо зная, что тебя будут критиковать. Ужасно сильно критиковать. Потому что вот это... Интернет-площадка, имя которой великий YouTube, это очень страшная вещь. И для того, чтобы на ней вот так вот появиться и бесстрашно сделать так называемый каминг и сказать, что этот человек я, требуются довольно такие железные яйца, ребята. И все эти... Кстати, хочу обратиться к всем этим царям, к всем этим другим Другим интернет-царям. Очень очень хочется обратиться как раз к таким людям, которые тоже как-то предположили, что они как раз могут являться этими людьми. И которые, некоторые из них, если можно так сказать, превысили предел неуравновешенности, если можно так сказать. В общем, ребята, все хорошо, не расстраивайтесь. Вы делаете очень хорошую, очень хорошую вещь, и от вас также есть польза. И каждый, кто утверждает и говорит, что царь это именно он, никого не осуждаю. Никого не осуждаю. А наоборот, низкий вам поклон. Не так легко поднять страну с колен, когда ты сам на коленях стоишь. Не так легко заниматься трипологией, казалось бы, самым неблагодарным и бесполезным делом. Не так легко смотреть в камеру, не зная, кто на тебя смотрит с другой стороны. Не так легко Иногда бывает реагировать на критику, которая выходит порой за пределы адекватности. Не так порой легко. Говори что-то, не записывая предварительно какой-либо сценарий. Я не считаю это импровизацией. Я не считаю это каким-то криком души. Я лишь хочу установить контакт и связь с теми людьми, которые ждут все-таки моего появления на этой арене. И пусть вас не вводит в заблуждение мой возраст. То, что я не являюсь каким-то там стариком, как писано, как даже пророчество такого не писано, что он будет престарелый этот человек. Александр Невский, когда, во сколько лет стал князем, кто мне скажет в комментариях? Сколько ему лет было, когда он объединял государство? Другие правители, для них возраст имел когда-либо значение? тогда, когда они делали то, что должны были сделать. Я хочу, чтобы каждый из вас повысил уровень своей духовности. Я хочу, чтобы каждый из вас доказал, что он достоин явления того человека, который будет жизнь свою отдавать ради таких, как вы. Потому что я не смерти боюсь. Я боюсь только одной единственной вещи. Не так смерть пугает, как банальная, простая неблагодарность. Это единственное, что заставляет терзать мою душу и наносит ей раны, сильнее, чем любой нож. Я хочу, чтобы мои слова дошли до сердца каждого из вас, и чтобы каждый, в ком присутствуют хотя бы маленькие крупицы совести, открыл свои глаза и посмотрел на ясное, чистое небо. а потом обратил свой взгляд вниз и посмотрел на людей, которые ходят под этим небом. И никто из них даже и не думает посмотреть хоть когда-нибудь вверх. Не обманывайтесь своим собственным «Я». Не обманывайтесь своим материальным достатком. Не обманывайтесь своим положением в обществе. Это все переходящее и мимоходящее. Я хочу, чтобы каждый из вас принял активное участие в том деле, которое является необходимым для нас и нашей страны, для наших людей для наших отцов, матерей, детей и наших предков. Я хочу, чтобы все вы перестали стоять на коленях. Да здравствует царь и храни вас Бог, ребята. До встречи в новых выпусках. Да, и еще забыл сказать, после Путина рулить буду я. Всем до скорого.